Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. Сегодня я вам расскажу, как получить новые значки, неоновые мечты и неоновый лидер. Но перед тем, как я вам расскажу, поставь лайк, подпишись на канал, тебе не сложно, мне приятно, и мы начинаем. Итак, как мы вышли на главную нашу сцену, заходим на локации ездить. Социальные места выбираем. И сейчас нам покажется вот эта новая локация. Место наблюдения за закатом. Нам нужно на нее попасть. Нажимаем вход. И нас перемещает на эту локацию. Где соответственно будут вот эти все награды, значки. Шляпы там всякие разные и так далее. Сейчас мы уже попадем на локацию с вами. Вот прям вот буквально сейчас. Вот мы попали уже на локацию. Но я тут уже без этого всего тут сделала маленько. Но мне надо было просто посмотреть, что это ну, вообще такое. Первый бот. То есть это события по командам. Команды разные. Вот первый бот первой команды. То есть сейчас, сейчас что-то напишет. Первая команда у него как-то называется, не помню как, я в этой команде вот и чтобы увидеть этот значок надо нажать на неоновые награды награды мечты это но ну, это награда мечты короче вот он этот значок за 850 э, уличные баллы и если обычный значок так, тут предложение нам высветилось, но оно нам не надо тут. Базовые награды, чтобы выбрать уже, ну, базовые просто, ну, вот как награда обычная. И вот он за 850, этот же значок, только неоновые мечты. А там был неоновый лидер. Ну, ваше желание, хотите что-то одно получаете, хотите два значка получаете, я вообще не заставляю вас. Итак, тут всякие штучки, брючки, и первое задание это вот надо было у машины встать, посидеть, и он тебе даст, вам даст эти штучки, уличные баллы. На самом деле локация очень красивая, ну, то есть посмотрите просто, красота. Красота. Ну и на этом, собственно, всё. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.